отнятие наличных, вот банкомат выдает по 300 баксов, решили мы возобновить это. Меня смотрят э, в Кивке 60 человек, а сейчас сразу 90 человек. сколько тут то Ну, На машину за 12 а за 4 месяца. Движет, да? Он уже привык к такому. К ну что, друзья, сняли в очередной раз денежки из банкомата, очередной раз показываем, что вот так можно зарабатывать. Смотрите, друзья. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, 19. девятнадцать. 1900 долларов, друзья. Вот так нужно зарабатывать. Снятие наличных. Дим, ты хорошка. Дим, расскажи пока о заработке. Чем ты занимаешься? Я уже почти три года работаю дома в условиях через интернет и зарабатываю легально, самое главное. Получаем вот такие доллары, а не белки. что компания у нас американская. команду дает по 300 Уже третий год я работаю в интернете, зарабатываю деньги. Хочешь также пиши в лс.